Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня будем продолжать проходить Mafia Definite Edition. Сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всем, кто кушает. А те, кто не кушает, взять что-нибудь себе вкусненькое покушать. Да, мы будем продолжать. Так, отправляйтесь к полю. Вот, пошли. Ну, да все пора мне пошли тебя с Он, О, конечно, с хамло, да да Вини не знаю Вини пуха на Вини тени пухом мы сейчас позвоним к нему Он а, да? нас пушками а на случай а неприятности ну не да мы знаем а, мы ради денег от него что? малыш тони Это кто я не помню реально малыша тони ты кто вообще че нибудь там болтают? Опа, Джину. Смотри, какой штуцер. Да ладно, да, неплохой, дай мне хотя бы. Это кто с тобой? Вини, это Томи Анджело. Да, собственной персоной. А, что ж, чудо. Нужны, Нужны револьверы, оружие. Револьвер. Не, Автомат нам давай. Только уделать пару-тройку тачек. Хм. Есть у меня кое-что. А ну-ка, сейчас коктейли молотого, да, будет? Классика! А Разобьет все. ну да классику мне не надо. Если биты недостаточно... Нет. У меня есть еще парочка коктейлей... ну да, чтобы добить полностью. Так это просто пиво. Он взял пил и не допил. Взял какую-то тряпку положил и все. И еще 10 а баксов ты за ты это можешь. хочет. Нафигелся всем. Блин, Реально, бутылки из-под пхива, серьезно. Тряпку какую-то, э <плот> <но в таск плот> засунул, все, спиртом, падал, обмазал и, и все. Мая, как этому не не и знаю. Да, сто процентов, вообще. Че там? Давай, тихо. Эй, умник! Ага. Вытащи свою голову из жопы. Ага, Охренел, Поли, нельзя, то так пугать людей. можно? Не, Ральф, я же просто пошутил. Походу нормально его пошутил, что он заикаться начал. А ты У нас тут теперь двое коллег? У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Поли. Да. Томми. Томми Анджела. Я говорил, ага, у нас, нас немного того, что... Но приходишь а ему приходишь чужую тачку, чужую она станет твоей, она у нас снова в одной дельце, нужна машина. А, вот это, да, развалюха? Машина. Как это насчет этой это поле? поле? Это, это не ход рот, но потом но ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. О, наконец-то. Хотя и так за рулем. Да вот так машину чинит. Он же завекает напугал его поле вообще. Подожди. же тебе тормозная ланку, урод. Эй, не надо. Не понимаю, на кой черт райф? А, я пытался показать тебе красивую Чего жизнь. А мы это ползем подожди. на колымаге который которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. А, да? Знаю, я наверняка он у моей мамаши ее и спер а, Нормальная машина. Не все же в такси гонять. Да ладно, не придвои... Ну да, это назвал. же просто ведро с гайкой. А, ну же уже я. почти. Там в грузовике был виски. Да, новый поставщик. И вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет. Ну, но это была первая да. партия. К тому же Медленная. у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. Это, в принципе, все машины добились... чьи не, тачки нет. ты скоро подпалешь, еще больше дружков полиции, чем он... Угу. Только я не знаю, как но тебя у как нас... все схвачено, если не борзеть Главное, ну, если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. И спеши, ли? Мы припасли немного для друзей. Да? Да, я небольшой любитель этого дела. Ну, Раньше да. я мог накидаться самогоном, но давно уже да? завязал с этой дрянью. -Т, наверное, добра да? это не доводит. По-моему. Ну, наше-то пойло а, выше, не ну, Наше пойло выше клас. Ага, что конечно. Спасибо. Да, потом поха. Какие заведения мы его поставляем, Топ? Видел бы ты тамошних дамочек, для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, ну, лучшая шапа лучшие девки. Сейчас я просто хочу нет. испортить день Козлам, который испортили день мне. Ой, да правильно. Ну Но... ладно. И ну, вообще ладно, от да. этого одни неприятности. Да, ну ладно, если бы его машину так и разбили, то бы что Если это? что, это ты меня защитишь, что? все пройдет гладко. Это угодно, Если гладко не выйдет, не дай им заризовать твою морду. Или врежем так, чтобы не они успею. ее нахрен позабыли. Или вообще нафиг, чтобы они вообще еще забыли. Блин, никуда поехали. Ну реально, по-моему, только. Мы на территории Морелло. Между кварталами Морелло и Сальери есть какая-то граница? особо все часто сдвигается. Очень медленно 45 Но медленно в основном медленно мы держим медленно. маленькую Италию, а он сидит в Норт парке и еще много Если окажешься не на той стороне улицы и середов, не в том -то районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из угла и начнут на тебя глазить. Реально, это машина десятых годов, как он говорил. 1910 -го года. Мы где-то тогда ездили. Мы уже бибика. А мы уже приехали. Не туда Я хотел бы бибиком. По-моему, тут даже получше это. Бибикулка. Реально какой-то вид Еще хуже, чем Жигули. Жигули еще нормально. Ну хотя может быть. Да, тут конечно машины еще похуже. Ну да. В принципе да а да, сюда поберись внутрь. Ну ага. а они заметят, блин? Вдруг тебя подстрелят. Так я муу сам. Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь Не, не умею, я не умею, а умею, умею. умею. А а ничего. А так плевать, что биту застану. Я вита моя, не они понял. Нас не умеют, то и стрелять не будут. На ага, газю увидит и все. Печалька будет. Да прыгай ты уже. А мне не даешь. Да хватит полтать, я знаю, что мне надо делать. Что-то он вообще не отвлекает никого. Я сам как хочу так и проложу. Укройте за оградой, я укрылся. Какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Джина. он мне приказал. Городу... Вот, да! вот так Вот, вот и все. Нет. <свеч> О, все, бит взял. На кью, то да кто это управление придумал, Я не понимаю. Я привык просто на, на кнопку Ах, прав, на, на левую нажимать и все. А тут кто-то придумал, что... Давай, с ⁇ ка, давай, с ⁇ ка. Да вс ⁇ надо иметься уже. Ч ⁇ еще надо? Ну на, на, на, жалко. Эй, я отвалил от машины. Нави его, дом! Тебе что? Жить надоело. Эй, в все смысле? Я тебя сейчас... На, нафиг! На! пилка <свист> все я я <свист> все нормально <Отдай> <свист> так зиму надо <свист> Ага, иди поздно иди я и уже поджег а, это парни точно... шахтула весь квартал нормально верите, на нафиг верите, еще. все вот так вот чтобы все пошли разбить остальные машины